Собрание наше посвящается выборы председателя Совета собрания, председатель Крестенко, председатель собрания Крестенко, секретарь собрания Медведева Юля. Так, члены счетной комиссии. Так, так, так, так, так, так члены счетной комиссии. Стамилова Нина Ивановна, Елена Николаевна и Грязно Василий Семенович. Сделали счетные комиссии. Так, ну и повестка дня. Ремонт текущего содержания согласно... По ремонту текущего содержания согласно... Акта осмотра номер 83, да? Ну, Ремонт, наверное, сейчас 20.11. Номер 83 от 23.04.2020 -го, -го, -го года. Но сначала будет вступление. На 36-й сессии депутатов один из трибуны депутатов сказал, что у МОК ЖКХ нет денежных средств на счете текущего содержания, на что Шаталов улыбнулся. Но я могу честно сказать, что денежных средств на счетах нет, есть только вот такие деньги. Например. Делали мы вот эти козырьки. Козырьки стоили 68 тысяч. 30 процентов оплатили сразу, 50 процентов платили 4 месяца. Мне уже стыдно было от представителя, от подрядчика. Так, заказали мы продажи в подвал. Я договорилась с подрядчиком. Нам насчитали 14 700 за 4 продукта Была составлена смета, в которой были указаны три геля, пена, форточки в Стоило каждая форточка 2700, 700. В общей сложности 14 700. Подрядка, управляющая компания нашла своего подрядчика и сняли с нас 22 тысячи. Вы посмотрите, что представляет из себя корточки. Не обделали. Я два раза давала претензию. Ужасно смотреть. Балконные плиты заказала. Четыре штуки. 49-я, 58-я, 60-я и 62-я квартира. 60-ю квартиру я заставляла переделывать. Боковые плиты, вот эти, весь балкон, сняли. И не стали сами. Один перед на Мишу переставлял, Миша на какого-то инвалида, так и не поставили балконные клипы. Вот. Подвал. Просила чистить подвал. 18 тысяч сняли за подвал. Поставили банк, сняли 18 тысяч. Работаю фактически, 20 минут проводились. Я эти деньги отстояла. Но сейчас они числятся. На содержание то позиция текущего содержания стоит. За песок сняли 3700, стыд стран, написала перерасчет, тонну перечислили, а стоимость машины так и не возвратили. Везли к трем поставщикам, к трем домам, не возвратили. Когда я вернула 138 тысяч у управляющей компании, незаконно снятые за невыполненной работы два месяца заставляли делать... Ремонт водопровода. Ремонт водопровода полтора метра считается как текущее содержание. И журналистов вызывали, и кого только не вызывали. Кое-как отстояли заменить полтора метра, но просили сделать окна. Никак не хотели делать в коридорах окна, пока не написали им претензию за незаконное удержание денежных средств. Так... Дальше, дальше, дальше, дальше. Извините, что я волнуюсь. Чему бы не прикоснулась управляющая компания, Обязательно цены, цены будут завышены. И еще когда произвел, это, Обязательно будут завышены, будут некачественно выполнены. А мы должны молчать, а мы молчим. Нам эти деньги достались трудом которые мы оплачиваем. Если кому легко достаются, то извините. Ну вот это у меня было пока все. А сейчас переходим к основной части вопроса. На счету на сегодняшний день у нас находится 440 тысяч. На счету находится, на нашем. Если эти деньги на счету в общем, где 250 домов числится, я не знаю. Сейчас мы проверим. И значит первый вопрос. Первый вопрос. Здесь, значит, по, теку, по осмотру было написано, фундамент, соколь отмозка. Вот этому у нас сейчас будет все делаться со средств капитального ремонта. Соколь отмозка фундамент. Алену Сергеевна, попрошу зафотографировать вход в поток. У меня есть фотография. Сказали, вы думаете, ну, у меня есть фотографии, потому что мы уже снимали объемы мы на Мы снимали эти объем, там у меня фотография подвал подбита. Подбита? Подбито? Да. И Я закрывала можете... это. Третьим пунктом стоит у нас лестничные марши в подъездах. Мы решили заменить кафельную плитку в подъездах и отремонтировать лестничные марши. Кто за это? Крылечки. А крылечко вам будет сделано сейчас. Уберите, пожалуйста, руку, Валентин Петровна. Это другая статья. Вот сейчас вам будет крылечка сделана. Мы решили кафельные плитки поставить в половых объездах и лестничные марши заменить. Кто за? Все. Все. Вообще все. Все вообще. Все. Плитку только хотите менять? Плитку и лестничные марши. Побелка, покраска. Побелка-покраска на этот раз не будет. Побелка-покраска на этот раз пока не будет. Мы заменяем плитку половую и лестничный марши ремонтируем. И края красим, вот как там подкрашиваем. Ну вот лестница, да? Вот поковушки у лестницы. Вот это и Лестничная Лестничные марши. Так что вот такие, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, пожалуйста. Вопросы есть ко мне у кого? Василий Семенович, у вас есть вопросы? <связанная> <связанная> «Да у меня вопросов нет, но есть что-то вы Пожелания есть? Пожелания <пожелание пожелание> есть. Я сейчас вот Людмила Моисеевна выступала, говорила, да? Ну я вам так. Чтобы. Вот этими делами занимались с 99-го года. Вот она пьется да? Воюет, пытается что-то там. Вот. Я вам одно хочу всем сказать, и вам тоже. С местными властями. С местными властями. И включая областную власть, разговаривать по-человечески, что-то добиваться бесполезно. Только радикальные меры, крайние меры. Вот тогда они зашевелятся. Если сегодня, на сегодняшний день, нет, наш, нет. Отец, наш дом пойдет на крайнюю меру, придет к директору ЖКХ, директор? Сергею Алексеевичу придут, скажут, вот так, парень, либо ты деньги возвращаешь, либо мы завтра всем домом объявим голову. Мы объявлять не будем. Мы, мы другим Беллиной путем Беллиной. сейчас пойдем. Белла мы сейчас пойдем Беллиной. другим путем. я вас прекрасно понимаю. Я знаю, кто вы и как вы работаете, понимаете? Поэтому вот здесь вот так вот не получится. Еще раз повторяю, по-хорошему разговаривать с властями не надо. Это бесполезно. Хотите верьте мне, хотите нет. Но когда пойдешь на крайнюю меру, тогда да. Только-только крайнюю меру. Ну можно не сразу голодов, можно просто вот манифестацию какую-то провести. Вот у холодома сейчас. Написать письмо, подписаться. И предупредить, если только вы не будете принимать, мы выдадим это на горах. То бишь, в интернет выложим. Так. А по-хорошему разговаривать вы хотите разговаривать? Мы хотим создать инициативную группу и обратиться. У меня очень большая переписка на сегодня имеется. Очень большая. Будет еще больше. С прокуратурой, с ГЖИ. Очень большая имеется переписка. Ответы. Мы хотим обратиться в ОБОК собрать инициативную группу из нескольких домов. Левино я Моисей. знаю уже один дом такой, который еще один-два дома Левино, уже знают. Бедно, Моисеевна, У которых вот, вы понимаете, вы вот сами говорите и себе, наверное, не верите. Почему? Обрат... Потому что обратиться, мой Бог, какой в наш, что ли? Подождите, Василий Семенович, идет все по инстанциям. К прокурору Барабинской я обратилась. мой, мы как в вооруженных силах, строго по инстанциям. Нет, а иначе не получится. Я обратилась к Барабинскому прокурору Ромашенко, он дал мне отказ. Я обратилась на бездействие барабинского прокурора, помощника прокурора города Новосибирска, товарищ Медведеву. Через полтора дня были возвращены 138 тысяч. Ну и еще не так до конца. И на сегодня, и вторым вопросом мы выбираем себе подрядчика. Сразу решением собрания выбираем подрядчика. Подрядчик, который будет у нас заниматься ремонтом, который аккредитован который аккредитован в городе Новосибирске, Гриневский. Гриневский, мы его выбираем заниматься вот этими работами нашими, потому что... Кого нанимает управляющая компания? Одила. А Я им уже не доверяю. Не доверяю. Просто цены завышаются, работа делается некачественно. Будьте добры. Я могу Форточки замер... фотографируйте. Вода А, и вашим тоже? Да. Ну вот и хорошо. Хорошо. У вас недоверие, мало информации. Хорошо, хорошо, хорошо. Можно можно и вам, Сергей Михайлович, обязательно можно? Я хочу сказать, вот, про, про, про текущий ремонт, говорите, нет денег. Вот я, ну, глубоко в этой теме. Ну, давайте сравним. Вот, текущий ремонт ЖКХ, МОК ЖКХ, текущий ремонт, да, это ваше накопление. Наши? Да. Теперь давайте возьмем фонд модернизации, капитальный ремонт. Вы сдаете твои деньги. У нас спецсчет. А, у вас спецсчет. У нас спецсчет. Давайте так, вот, у кого-то, вот у нас общий котел. Угу. Общий котел... Мы ждем свою очередь. Я знаю. Мы сдаем. На эти деньги делают другие. Дома, Я знаю. Очередь у нас делают. Я знаю. Здесь, ЖКХ, такая же система. Я знаю. Нашими деньгами распоряжаются за да. все. Подойдет очередь к вам, у вас будут делать. Мы себе с капитального ремонта, имея спецсчет, поменяли водопровод холодной горячей воды поменяли. Мы поменяли электрооборудование. Сейчас у нас будет отмостка, фасад. Там бурак, крыши, боковые стороны крылец будут, первый подъезд, крыльцо будет отремонтировано. Будет, значит, у нас, у нас значит, будет э, щитовая, поштукатуренный пол залитый, потому что там вот такой пол, это крайне невозможно, чтобы ну, земля была на полу. Где у нас основная вот это узел, где у нас щита, этот, счетчик переключается, где у нас... Э, насос там будут штукатуриться, и заливаться пол вот эти работы у нас сейчас будут проведены пока примут да я уже 27 съездила в Новосибирск ну, на... да то мы копим копим ну, надо поднимать тарелку зачем? Накопить таким домом, вот, на такие работы нереально ну как нереально ну мы копим за. вот у нас мы хотели забрать 370 тысяч чтобы сюда внести Суд проиграли мы, но поскольку мы суд проиграли, то мы будем делать по мере аккумулирования денежных средств. У нас там всего немножко не хватает. По мере аккумулирования денежных средств. Так что нам пока не надо завершать цены. Мы справляемся с ТСЖ не хочу я. Не хочу я ТСЗ. Это надо э, то, то, то, вы знаете, мы были уже в этой кухне. Нам администрация города Барабинска предложила создать ССЖ из нескольких домов. Мы создали, и мы вышли оттуда по нулям, баланс был по нулям. Три-четыре года мы были, да? Мы вошли хорошо за 500 рублей, а вышли гораздо хуже. Вот там еще был Павел Геннадьевич ваш, еще там. А ну вот очень много народу было. Куйбышев, администрация города Куйбышева создала документы, вовремя сделали, и у них этот ССЖ работает. А нам пришлось выйти. А зачем? Ну, потому что администрация города не успела сдать документы, приготовить. Там надо было какое-то количество домов определенное, что было. И все. И я ездила в Новосибирск три раза, чтобы не выйти из этого было ТСЖ. Согласны? Там очень сложно было. Очень сложно было. Так что вот, значит, подрядчик Сергей... Да, гренецкий он ну, ежемесячно проводит у нас обследование ну, оборудования всех МКД ну, и Так, также так, так как бы вы согласны с моим мнением Я, о, я не имею даже Нет, права со согласаться Согласно с, с моим мнением про лестничный марш Ваша была по проверка рецене, да, Проверка была ваша решение ну, принимают собственники, ну, Просто да. вам нужно на сегодня а, согласно. если да, вы хотите, хотите чтобы у вас состоялось Форум очного собрания Посчитать квадраты присутствующих собственников но На мой взгляд взгляд, он у вас сегодня не состоялся по количеству здесь присутствующих. Может быть, я ошибаюсь, что все с трехкомнатных квартир, потому что по регламенту решение будет правомерно, если более 51% проголосовавших за ваше сегодняшнее решение присутствует на собрании. Есть вторая форма. Людмила Масиная все знает. Заочная форма оформляйте протокол заочного собрания, данные вопросы, решения утверждайте, и подписи подъездов всех. Вот, в общем, да. я утверждаю, я иду по подъездам, к каждому жильцу собираю да, подписи. Да, это, да. это заочная форма, да. да. То есть, если на сегодня она ну, даже не ну, состоялась, то ну, очень, ну, очень, ну, очень ну, заочная пожалуй, Ну, как нам его переделать? Ну, может, ну, помогите переделать а, это. А, формат а, лист, лицевой лист только меняется. Вы подъедете, я вам его переделаю, и, и все. все. И вы заполните подписи, те же самые, реестры. Тот же самый. Все, Определяйте все виды работ. работ. Виды работ. Все. все. Давай. Я, я, я вам подведу. Обязательно. В общем. я Нет. Я не Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет.